и мы направились к выходу по другой стороне дебаркадера, неожиданно около вагона «Парижского экспресса» я увидел Нину, окунувшую лицо в розы посреди группы людей, мне раздражительно незнакомых, кольцом стоявших и смотревших на нее, как зеваки смотрят на уличное препирательство, на или раненого, то есть явно провожавших ее. Она махнула мне цветами, я познакомил ее с Еленой Константинной».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 а затем сквозь стекло я видел, как она располагалась в купе, вдруг забыв о нас, перейдя в другой мир, и было так, словно все мы, державшие руки в карманах, подглядывали ничего не подозревавшую жизнь за окном, покуда она не очнулась опять, по стеклу барабани, затем скидывая глаза, вешая картины, но ничего не получалось. Кто-то помог ей, и она высунулась страшно довольная. Один из нас, уже вынужденный шагать, передал ей журнал, и Таухнет. По-английски она читала только в поезде. Все ускользало просьб безупречной гладкостью, и я держал скомканный для неузнаваемости перронный билет, а в голове назойливо звенел, бог весь почему, выплывший из музыкального ящика памяти другого века романс. Связанный, говорили, с какой-то парижской драмой любви, которой певала дальняя моя родственница, старая дева, безобразная, с желтым, как церковный воск, лицом, но одержимая таким могучим, упоительно полным голосом,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 На нем был под каштановым пиджаком белый вязаный светер с высоким сборчатым воротом. Над зачесанными свесков волосами нимбом стоял папиросный дым, повторенный за ним в зеркале. Костистое и, как это принято определять, породистое лицо его было неподвижно, только глаза скользили туда и сюда, полные удовлетворение. Изменив заведением очевидным, где профан склонен был бы искать как раз его, он облюбовал это приличное и кафе и стал его тем из особого ему крайне свойственного чувства смешного. Находя восхитительно забавный именно жалкую приманку этого кафе, оркестр из полудюжины предыдущих музыку дам, утомленный и стыдливый, не знающий, по его выражению, куда девать грудь, лишнюю в мире гармонии.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 Мы вчетвером двинулись дальше, все с той же целью неопределенных покупок. «Какой чудный индеец!» — вдруг крикнул с неистовым аппетитом Фердинанд, сильно теребя меня за рукав, впихая меня и указывая на афишу. Немного дальше, около фонтана, он подарил свой медленный леденец туземной девчонке с ожерельем. Мы остановились, чтобы его подождать. Присев на корточке, он что-то говорил, обращаясь к ее опущенным, будто смазанным сажей, ресницам, а потом догнал нас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 и все еще с открытым ртом вышел, неся урода. Как деспот окружает себя горбунами и карлами, он пристращивался к той или другой безобразной вещи. Это состояние могло длиться от пяти минут до нескольких дней, даже дольше, если вещь была одушевленная. Нина стала мечтать о завтраке, и улучив минуту, когда Фердинанд и Сигур зашли на почтамт, я поторопился ее увезти. Сам не понимаю, что значила для меня эта маленькая ускоплечая женщина с пушкинскими ножками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 Попав в Пиренейский городок, я провел неделю в доме ее друзей, она тоже гостила у них с мужем, и я никогда не забуду первой ночи мной, проведенной там. Как я ждал, как я был убежден, что она проберется ко мне, но она не пришла, и как бесновались сверчки, ворошенные луной дрожащей бездне скалистого сада, как журчали источники.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 а теми несколькими свиданиями, из которых сбивалась эта наша короткая, мнимо-легкая жизнь. И с каждой новой встречи мне делалось тревожнее. При этом подчеркиваю, что никакого внутреннего разрыва чувств я не испытывал. Ни тени трагедии нам не сопутствовала. Моя супружеская жизнь оставалась неприкосновенной, а с другой стороны Фердинанд, самый клектик в плотском быту, изобретательнейшими способами обирающий природу, предпочитал на жену не оглядываться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 на стене которой опять все те же слоны, расставив чудовищно младенческие колени, сидели на тумбищах, в эфирных пачках наездница, ужасно изрисованными усами, отдыхала на толстом коне, и клоун с томатовым носом шел по канату, держа зонтик из украшенных все теми же звездами. Смутные воспоминания о небесной родине царкачей. Тут, в билетаже Фиальты, гораздо курортнее хрустел мокрая гравий, и слышнее было ленивое ухонье моря.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 хотя отлично знала, что я не могу поехать. По лаку над крыльников пролегла гуашь неба и ветвей. В металле одного из снаряда подобных фонарей мы с ней сами отразились на миг, проходя по окату, а потом через несколько шагов я почему-то оглянулся и как бы увидел то, что действительно произошло через полтора часа, как они втроем усаживались в автомобильных чипцах, улыбаясь и помахивая мне, прозрачные, как призраки, сквозь которые виден цвет мира, и вот дернулись...